И сегодня мы будем играть в спецопс. Ну, нет, мы будем играть в Ravenfield, режим спецопс. Мы должны схватить вот эту точку. Вот с же все мы здесь, если вы видите мышку, конечно. Но вот стрелочка на карте показана. Должны схватить красную точку. Вот мое снаряжение. Я уберу трубу, я пожалуй изменю на сабну. Готовы, ребята? А мы начинаем. Так, ребят, вот, все, мы высадились. Мы нас четверо. Так, они все с собой слежут. Я еще один, да. Нам надо понять, куда нам надо идти. Нам вот туда. Так, ребят, мы пока бежим. Мы должны делать стол... Скрып. Нас полилили. Там сигнализацию слышу. Так. А! А! Что делать? А, херяемся. Так, сюда, сюда, сюда, сюда. Сюда. Колту. Сюда. Нас одного убили. Так. Есть кто? Есть. Убил. Так, со мной бежим бежим бежу. бежу, бежу. ч ⁇ убили нет стоп я про там про тут баб бабка в чем забыла сейчас хватит эту точку О, счет прикройте меня так убивай его а как так чего еще живой? Это не должно уходить наш шпале. Убил. Убил. Так. Убил. А нет, он еще живой. Убил. Я убил колеса Чего? хочешь сказать, они все умерли? Още так, у них хоть не один истос. Если тут везде у всех по одной смерти, то это все плохо. И мы проиграли. Ребята, мы продолжаем, только мы начали с другой точки. И мы, наша идея будет э, прятаться за кустами лучше, чем мы делал я. Вот. Осталось, что никак не получится, надо всех вырубить. А, то, что я его не убил, я решил спрятаться, это была тупая идея. Из-за это мы и проиграли, но я собрал силами, да. Хотя я еще хочу кушать, но это не самое главное. Главное, что мы должны выиграть, ребята, где? где третий, вот Вот иду. Чего он идет спиной? Так, ребята, мы будем убивать за раз. Мы пройдем по э, неизвестному туннелю. И я его не буду показывать, потому что он неизвестный. На самом деле никакого туннеля -то не существует. О, ребят, мы дошли нечаянно. О, как, так, так. Убил кого-то. Вот он. О, нет. Так, ребят, я сел. Да, вот я сел. Оо, <музыка> щет. его убили. Да мне прям <гас> изенитка какая-то у него. Пацаны, что делать? Что делать? Пацаны? Давай. Ааа, потаку, -а -а, молодец. Убил, фу, фу, убил. Так, фу, фу. Так, трепера. Место, место, минус место, Так, так, так, так. место, там, место, там. А место, место, место, Сам место, место, Так, так, место, Драк. Так, так, так. Я против. Раз, два, три. Прямо около пятерых. Один. Так. Так, ребят. Я убил шпиона. Что? <свят> <свят> вот он. о Модерса убил. Так, сейчас увидит. Так, ребят. Надо поменять все местоположение. Хайперкор. Еще два остались. Вот он. Это тег. Тег, ребят. <свот> Очень сейчас искусно буст Если что, я проиграю, ты понимаешь, это? А? Что? О, ящик с патронами. <сёк Sauce> Давай! <Давных :lestack noise> Я почитал его. Надо почистить сейчас, чтобы нашли. Нашли для обошников. А сейчас стать бассейном. Продолжаем. Так, уже ночью. на другой карте. Ветер. Сейчас. Вот. Всем включили. Нам идти. Вот. Туда. Так, ребят, пойдем. Я же в гугле есть, потому что без них плохо, что вид. И мы дальше <походил> проходим. Мы сейчас отойдём, и все будет таки. Так, опять, я думаю, мы уже близко. Сейчас проверим. Так, Марк. Вот. И отмечу не близко. Проходите вот так. И тогда увидим. Так, сейчас еще более-менее что-то видно. Нам к мойку идти надо. Нет, они тут нам вот туда. Да, я понял. Нам вот туда. Сейчас я не туда иду. Нам туда. Да, нам вот туда, а потом направо. Так, я сейчас по карте Что-нибудь. А, вот он я. И ч-то вижу. Вот пойду сюда, через домик. Вот сюда. Так, оу, щит Все плохо. ребят, ребят, ребят. Тут обойти можно. Да нет, нельзя, приходится дальше обходить. Мы сейчас найдем. Мы пока что на верном пути. А где третий? А вот он. И мы уже скоро должны будем прибыть. Так что давайте. Иди. Дальше на картах на картах Знаете, вот это с карты конечно где третий остолок Ой, видите ну тут окей ладно без разницы а вот да пришел вот там да? А вот их бас. Мы. Ясно, я вас напоминаю, что мы ночью. Должны их убить. Что? Какой-то спалить успели. Окей. Okay. Если так, то в атаку. <св> давай, давай, давай, давай, пики, беги, беги. Давай, давай, давай, давай. все вс, вс. Так, так, так. У нас Силка имеется. Так, ребят, Просто такая очки разобьются, сломаются, хватит, придется. Обходит сверху. Собаки. Что делать? Так, ребята, вы должны их убить. Стреляю в каждого. Септик. Антисептик. гонг Э! Что? Кто? Где? Да, кто это? Роберт Модерс. Вы победили? И мы захватываем точку. и Мы это сделали. Мы захватили флаг. Вот наш флаг. Вот наш другалек, да, друголёк, братан, брателла, ой, я убил его. Зомни патроны, да, круто. Так смешно меня блядь, трясёт. Это значит, что можно... Сэм это сделать айти танк раз здесь был танк но это знаю что можно убиться как ну а на этом был с вами все я был Всем пока пока удачи